смотрите демон грабежа демон грабежа или э, грабищий демон звезда воров вот вы можете посмотреть ее сами то есть вы смотрите земную ведь дневного столпа то есть вот это вот схема э, схема вашей астрологической карты Бадзи, да вот это вот э, дневной столб да здесь у вас месяц здесь у вас год здесь у вас э, час и вы смотрите вот сюда то есть посмотрите, какой у вас земная ветвь стоит. И если у вас в карте есть вот, и вот такой, такая земная ветвь, то есть у вас тогда будет демон грабежа. То есть мы смотрим вот таким образом. Но вы все правильно сказали. Очень сильно зависит от того, на какой фазе ЦИ находится демон грабежа. Вот смотрите, у нас. В этой карте есть демон грабежа, и в этой карте есть демон грабежа. И там, и там есть демоны грабежа. А, так, сейчас я вам скажу. Значит, на, но на, у нас очень сильно зависит чтение астрологической карты и этой звезды от того, на какой фазе он стоит. Фазы ци бывают двух степеней, то есть первой степени и второй степени. Вот эта первая линия это первая степень, а вторая вот эта линия это вторая степень. Вот эта звезда смотрится по фазе ци первой степени. Смотрим прямо в столбе Здесь четверка это высокая степень. А здесь восьмерка это низкая степень. Самые плохие фазы, которые мы не любим, это 8, 9, 10, остальные более или менее как-то. Ну, семерка, конечно, не очень, но они как-то еще могут нормально отыгрываться. Но если у вас 8, 9, 10, смерть могила разложения плюс демон грабежа, то это плохой признак. Да? То есть, если у вас на низких фазовцы, то человек склонен не то, что вас будут прям грабить-грабить, иногда человек сам склонен игнорировать какие-то обстоятельства, где его могут ограбить, да? неверно оценить ситуацию, не, не умеет э, выстроить верно какие-то приоритеты в жизни. А может быть если там еще добавится криминальные звезды то человек может быть и хитрым и каким-то изворотливым и упрямым ну то есть а, то есть что то что дает человеку вот вот такие черты а как определить фазу ци демона в приходящем такте а, в приходящем такте вы давайте мы сейчас на слайд вернемся Значит, вот посмотрите, в приходящем такте у вас точно так же есть. Видите, у вас точно так же есть первая фаза ци и вторая фаза С. Смотрите точно так же на тот стол в котором приходит у вас звезда и на фазу С. Угу. Пятерка это очень хорошо, это высокая фаза. И если у вас особенно один, на единице, на четверке, на, на пятерке, то этот демон будет наоборот еще вам помогать он становится не демоном неудачи а он становится демоном удачи то есть человек становится спокойным уравновешенным наделен у него очень много талантов начинает открываться он может обладать достаточно дружелюбным характером гибким умом хорошо усваивать знания интеллигентный человек с хорошим чувством юмора способен э, гораздо э, у него очень э, это сейчас по-русски сформулирую, у него больше способностей, чем у другого среднестатистического человека. У него могут быть очень неординарные интересные идеи благодаря этому демону. Он будет успешен, вот как тут написали: в грабеже других людей. То есть, он, ну в грабеже в каком плане? Он не то, что будет грабить, но он может, например, очень красиво продавать свои услуги. Я очень часто попадаю на таких людей. И попадаю и покупаю вообще что мне абсолютно не надо просто потому что настолько хорошо рассказывают, что я не могу этого не купить потом я думаю господи господи боже зачем я это взяла Мне это вообще не надо вот, ну, вот явным человеком был демон грабежа который работал на его стороне да? вот. и я не могу сказать что меня ограбили как правило хорошие продукты они все равно для чего-нибудь потом сгодятся а, вот, так что, друзья, конечно, нужно анализировать. Дальше мы смотрим, с каким типом личности попал. Как мы смотрим тип личности? Вот, например, здесь тип личности косая печать, да, а здесь тип личности обезьяна будет прямая печать, да. То есть у нас еще очень важно, как взаимодействуют, в каком типе личности. Он будет по-разному работать. Очень важно зависит, зависит от того, например, вот если какие его окружают типы личности. Например, если в карте есть демон грабежа и у вас есть богатство, любое богатство, у вас есть обязательно правильная власть, у вас есть обязательно любая печать и у вас есть дух наслаждения в обязательном порядке. Вот видите, например, здесь дух наслаждения есть, есть. Богатство есть, здесь склонность к богатству есть, правильная власть есть, есть в этой карте, да, и еще нужна печать, да, и печать есть. Вот. Тогда вот, вот в такой карте, если есть все перечисленные духи, это у вас будут конспекты. Я вам еще, пост мы курс с вами пройдем, я вам все расскажу, покажу. И дам конспект каждого урока где все будет прописано вот например если такое сочетание то человек будет супер талантливым супер интересной личностью будет иметь необходимые какие-то необычайные просто способности а, вот и будет уметь обходить любые неприятности будут обходить его сторону а вот если у него этот же демон грабежа попался и плюс вот этот элемент бы был седьмым убийцей, да еще не дай бог низкая стадия фазы С, то это бы человек был наделен страхами, сомнениями, беспокойствами. То есть он сам бы себе привлекал неудачу всю жизнь, он бы всего боялся и все время бы эти страхи сбывать. Очень важно, с чем попадает демон грабежа. Вот, например, демон уничтожения. Я вам сейчас расскажу про курс. После курса расскажу еще про демон уничтожения немножко. Вот, казалось бы, демон уничтожения ⁇ это такая звезда психологических проблем. Казалось бы, ведь плохо иметь демона грабежа и демона уничтожения. А ничего подобного. Вот, если две звезды в одной столпе стоит, вот прям вы в одном столпе демон грабежа и демон уничтожения будет, то... У человека будет талант к, к риторике, к каким-то выступлением, к иностранным языкам, какое-то определенное будет у него очень будет одаренным человеком. Вот представьте, вот так, сочетание двух таких демонов дает вот такую такую необыкновенную а, необыкновенную судьбу. Все, все, друзья, это мы с вами будем обязательно э, проходить и обязательно конечно же, смотреть карта и все это у вас будет в конспектах то есть вы берете нельзя просто взять посмотреть на одну звезду и сказать о нет это же плохая звезда тебя ограбят". Mm -hmm. ничего подобного а если например там цветущий балдахин то у человека будет масса талантов он будет очень красивый в искусстве вот, ой, очень простите за каламбур очень искусный в искусстве да он очень будет талантливый во многих даже видах искусства да? Вот бывают такие люди у меня есть такая одна знакомая вот я просто удивляюсь и поет и танцует картины рисует и вот, ну, вот человек все умеет Вот она такое ощущение за что бы она не взялась стену покрасить она ее так покрасит вот, вот как будто это художник какой-то сделал Если она какой-нибудь стол мебель возьмется реставрировать вы знаете, вам ни за какие деньги так не отреставрируют, как она сама себе может сделать. Вот бывают такие люди, у нее все, за все, за что она берется, у нее все очень красиво получается. Очень талантливый человек. Вот бывают такие. И при этом может помо помочь демон горбежа.